Станьте консультантом Faberlic, пройдите бесплатную регистрацию, экономьте на покупках, получайте подарки, зарабатывайте на продажах и привлеченных в свою команду людях. После оплаты первого заказа вы моментально получите 15% от его суммы обратно на свой счет и сразу сможете тратить деньги на оплату другого заказа. Уже в следующем каталоге ваш кэшбэк вырастет до 20%, ну а на седьмой каталог с заказами вы будете получать максимальный 26% кэшбэк.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 Первое. Доход с продаж. Когда вы оплачиваете заказ и получаете до 26% от его суммы обратно на свой счет. Чтобы воспользоваться деньгами, вам не нужно ждать до конца каталога. Оформляйте новый заказ и оплачивайте его уже за минусом начисленного вам кэшбэка. И вторая Выплата за товарооборот вашей структуры. Другими словами, компания платит вам за то, что вы приводите в команду людей, которые также хотят покупать и продавать нашу продукцию. Чем больше покупает и продает ваша команда, тем больше зарабатываете вы.